Основные постулаты, основные данные по теме силы рода, мной изложены в двух книгах, вот они перед вами. Это книга сила рода, непосредственно, что мы будем разбирать сегодня. В основном был дан упор, конечно, на, на эм, женское эм, женский функционал, который присутствует в силе рода. Но и мужчины тоже не будут обиженными, поскольку и мужская компонента, и мужская функция здесь тоже прописана. Вторая книга, написанная по этой теме, это книга, которая имеет отношение к уже житейским историям с моими учениками, с вашими предшественниками. Мы обсуждали различные жизненные ситуации, семейные истории, которые были в их жизни и пытались найти истоки, пытались разобраться в причинах и следствиях тех или иных хитросплетений в жизни. С вами мы будем делать именно это. Я постараюсь сделать так, что никакой из ваших вопросов не останется без ответа и никакой из непонятных аспектов Существования вашего рода не останется непонятным. Я очень надеюсь, что вы мне тоже будете помогать. Ваши вопросы, на которых мы построим разъяснения по некоторым особо сложным нюансам, помогут нам в этом. Поэтому, когда вы описываете свою жизненную историю, будет лучше, коллеги, если вы будете делать это достаточно кратко, потому что биографию на восьми листах читать интересно, зачитывать в эфире не очень. Поэтому лучше всего, если вы будете компоновать свои вопросы таким образом, чтобы нам всем было удобнее делать из нее вывод и вам тоже. Ко всему прочему, есть большая гарантия, что краткий вопрос быстрее найдет ответ, чем вопрос длинный и развернутый. Хотя я прекрасно понимаю, что истории жизненные, которые у вас есть, могут быть изложены кратко только тогда, когда они уже пережиты. Пока вы еще внутри них, хочется подробностей, потому что вам кажется, что подробности имеют значение. Но они имеют значение лишь только для переживания, а для осознания нет. По этой причине очень редко получается находить ответы вообще на, на главные жизненные вопросы, пока есть личное отношение, ответа не найти. Этот ответ находится только лишь тогда, когда личное отношение перестает быть хоть сколько-нибудь значимым. Итак, давайте попробуем. Попробуем разобраться в роду, попробуем разобраться в таком понятии, как сила рода и увидеть в этом некую системность увидеть в этом некоторую математическую модель.